мотивация. У кого-то свобода, у кого-то деньги, у кого-то другой интерес. Но самое главное, это, наверное, любовь. Та любовь, которая нас всех объединяет. Любовь к фахоу. До фахоу сетевой бизнес для меня был ругательным словом. С 95 -го года у меня был опыт, ну, не очень хороший, да, и в компанию я попала совершенно случайно, папа сказал, ну приди послушай, информация интересная, вдруг ты ее услышишь. А к тому моменту у меня были уже серьезные проблемы, то есть в компанию я попала с предастмой, с предонкологией и много хронических проблем было в организме, был замороженный организм, тяжелые работы и так далее. Но... Здесь я сразу услышала, я почувствовала сердцем, что это то самое место, которое я давно искала. Тот уникальный продукт, те знания, которые мне нужны. Вот. И я благодарю за это, конечно, тех людей, которые пригласили моего папу, бывшего летчика, заслуженного человека, человек, который, к сожалению, два года назад покинул в трагических обстоятельствах нас. да, Но то, что он сделал для меня, для нас, это, конечно, неоценимо. Многократно наш продукт спасал мне жизнь. И в 2017 году, когда со мной случился такой инсульт, то есть благодаря продукту я его остановила дома. Я исключительно продуктом без скорой, без скорой помощи, без больницы я себя восстановила, то есть чисто на продукте. Полгода я себя восстанавливала ни разу, так сказать, не к врачу не сходив, да, полностью. И все это время меня поддерживала именно компания, то есть финансово, благодаря компании я и жива, и все хорошо, и вся моя семья тоже здорова, то есть это другая жизнь, это другой уровень жизни, это, ну, новая жизнь без пафоса, но это так. По поводу финансовых возможностей, они тут безграничны, я очень радуюсь за тех людей, которые пришли по моей рекомендации, по нашим стопам, когда они получают, когда они зарабатывают, когда они счастливы, они понимают, что продукты компании – это самая главная удача, которая в их жизни пришла, это действительно так. Поэтому... Говорить я могу, могу долго, результатов у меня просто океан. Обожаю компанию, обожаю ЮФЭ, всю жизнь буду благодарить тех людей, которые нас сюда привели. Буду всю жизнь благодарить наших наставников, и Алочку, и Тазбулата, и Зуличку, и ЮФЭ, Таню Джи нашего, просто, ну, боготворю. И всех наших наставников, наших лекторов и докторов, поэтому, которые открыли для нас новый мир здоровья и дали... Другу в жизнь. Благодарю от Почувствуйте сердцем. Вот Остановитесь и почувствуйте сердцем нашу компанию. Послушайте себя, что она вам скажет. Вы наверняка услышите. Всем добрый день, Сайканова Галина. Честно говоря, пришла в компанию, будучи главным бухгалтером. Да, ну, такая гордыня, снобизм. да, знаете, такую, наверное, поговорку, были бы деньги, да, здоровье мы купим. Вот очень часто богатые люди обеспеченные так говорят, но как показала практика, что ни за какие деньги никакого здоровья купить невозможно, потому что, к сожалению, наша медицина нас травит вот, и ведет за наши же собственные деньги, да, все ближе и ближе вот к тому концу печальному. Вот, 6 лет гормональной терапии, да, и я практически инвалид. Пришла в компанию решать проблемы не финансовые, пришла в компанию решать проблемы по здоровью. Четыре года меня Валентина Филина, Царство Небесное, просто молюсь за нее, и это мой ангел, видимо, по жизни, потому что я благодарна человеку за ее упорство, да, что ей хватило сил, каких-то слов довести меня все-таки вот до этого продукта. И, как я говорю, из 46-летней бабушки я превратилась в 60-летнюю девушку. И я благодарна этому, потому что мне страшно даже представить на сегодняшний момент, как бы сложилась моя жизнь. Наверняка бы деньги бы закончились, а зарабатывать их было бы уже не было возможности, потому что не было бы здоровья. На сегодняшний момент, благодаря компании «Фо я молодая, красивая, здоровая, успешная, богатая, я постоянно развиваюсь, я уверенная, я люблю себя, я точно добьюсь успеха. Я просто счастлива, да, что действительно компания нам дает. У нас есть прекрасные наставники, у нас есть прекрасные учителя. И если кто-то сомневается, если кто-то... Думаю, а получится ли у меня. Обязательно получится, если у вас есть огромное желание. Полюбите продукт, сделайте эту работу делом всей вашей жизни. Отдайте частичку сердца людям, и вы увидите, как начнет ваша жизнь меняться. И просто не могу поблагодарить действительно своих наставников, руководителей, я не знаю, всех можно перечислять до бесконечности, господина И я просто вот, знаете, люди иногда так посмеиваются, да, над нами, что мы вот такие вот, ну, какие-то зомбированные, да, или какие-то вот чумоватые, да, вот, ну, просто все познается в сравнении. У меня это сравнение есть, и я сегодня могу вот от чистого сердца искренне действительно заявить что компания ФОХОУ – это божественная компания, которая дана людям для сохранения генофонда человеческого. Поэтому, ну, если есть какие-то сомнения, ну, уберите их, да? станьте профессионалами, услышьте нас, да? разберитесь в конце концов, чем какая компания одна отличается от другой. Я тоже счастливый человек что я сразу попала в компанию Фохо. Но я благодарна также своему наставнику, что она помогла мне на каком-то этапе сомнений да, понять, почему именно компания Фохо, почему не другая какая-то. Очень часто бывают сетевики крутые, такие, знаете напомаженные, да, с понтами, и тебе кажется, вот оно счастье, да, быть рядом с этим человеком. Но это только мишура, поверьте. Поэтому хотите разбираться, разберитесь, хотите быть успешными, станьте ими, хотите быть здоровыми, будьте ими, поэтому компания фоу все для этого есть. Спасибо большое. Аплодисменты Сайкановой Калини. Добрый день, дорогие друзья. С наступающим Новым годом всех! Поздравляю всех с началом! Но нового... Нету, да, здесь сейчас? Все знают, зачем мы сюда собрались. Это новая веха, это новый продукт, это что-то грандиозное. По крайней мере, я так чувствую. Вот когда-то, представьте, меня зовут Русина, я уже 15 лет в компании, и два высших образования, и вот когда-то я в компанию попала по нездоровью, но вот именно тогда я почувствовала, что вот это то, что надо, это то, что вот вопреки какой-то логике, вы знаете, когда именно э, чувствуешь какими-то фибрами души, вот где-то внутри откликается. И вот сейчас я тоже, э, наверное, в первую очередь всегда людям говорю, не думайте, а чувствуйте. Вот эту компанию нужно чувствовать. И действительно в компании испол исполняются мечты, потому что когда ты теряешь здоровье, а потом его находишь, на первое место выходит, конечно, это поддержать, сохранить и приумножить. И для меня было важным это чистая экология, это свобода, это чистое питание. Да? И вот сегодня я живу в деревне, в своем доме, мы берем... У соседа коровье молоко, мы покупаем на рынке продукты, самые свежие и натуральные. И для меня сегодня это огромное счастье. И э, я всегда мечтала жить там, где тепло, чтобы было и море, и горы. И эта мечта тоже сбылась. И это все благодаря компании ФОХОУ. И я даже вот иногда думаю, "Боже, что, что же было бы, если бы тогда я не услышала, не поверила, не пошла. Просто страшно об этом подумать. Сегодня очень много людей, особенно мы живем в Крыму, там особенно вот чувствуется паника, вот то, что мы пережили, да, вот этой весной, этим летом, когда все звонят, говорят, вас там бомбят, вас там уже все, я говорю, ну не знаю, у меня солнце светит, море теплое, все нормально, персиков море, вот, но, конечно же, вот эти все стрессы и вибрации Земли повышаются, мы все это чувствуем, мы сегодня приехали, должно было прийти 6 человек, и все мне друг за другом, кто вечером, кто утром, сказали температуру, заболели и так далее. Я думаю, не успели. Приехали бы недельку раньше, успели бы им случить эликсиры, и они бы сегодня были здесь. А теперь вот, понимаете чуть-чуть не успели. Ну ничего, сейчас будем уже догонять, раздавать им, есть здесь уже эликсиры и лилжи, подарки сегодняшние, да? Так вот, хотелось бы сказать, что у нас впереди очень много работы, потому что э, вот в моем представлении, мне кажется, через несколько десятков лет люди, которые выживут, это те люди, которые сейчас пришли в Фухов. <смех> которые были в фо-хоу, которые сейчас придут в Фухов, вот они и выживут. А остальные, ну, очень сложные. Ну, и кризисы грядут, и пандемии грядут, и войны тут еще неизвестно, что будет. Наша вся надежда — это фу -ху. Так что у нас вообще выбора никакого нет. И слава богу, что у нас есть вот этот самый главный выбор нашей жизни. Спасибо огромное, что мы нашли друг друга. Спасибо компании, руководству, лидерам, которые вправляют и управляли на мозги. Это был да, один тренинг, что стоит, до сих пор вспоминаем. И действительно, это дорого стоит. Спасибо огромное всем! Хочется говорить, говорить, но время, да? <говорит> Спасибо! Два дня в пути! И вот из лета в зиму вчера целый день под снег шел, кругом аварии! Мы доедем, и все будет хорошо! <говорит> Аплодисменты нашим крымским партнерам! Здравствуйте! Меня зовут Матинина Людмила. Я в компанию, ее пришла, можно сказать, из любопытства. Я, я вообще не знала, куда иду. Меня пригласила моя любимая я спонсор Галина Сайканова. Теперь она уже моя любимая я спонсор и путеводная звезда. На самом, э, на самом деле мы очень и э, необыкновенно счастливые люди. Все те, кто тут собрались, это люди уникальные, потому что их собрал вместе необыкновенный продукт. Потом я поняла, что я пришла все-таки на здоровье после нескольких полостных операций. Ну, мы же, если проснулись утром, то, а, то мы здоровы, если ноги ходят, то мы здоровы, да? Но когда мы здоровье возвращаем, и вот тут мы понимаем, что стоит настоящее здоровье. И вот это вот для меня было самым главным и самым, и самым важным. Но когда мы тут еще и начинаем мы зарабатывать деньги, мы начинаем путешествовать, мы начинаем видеть мир, мы начинаем общаться с людьми, и вот вы знаете, а, и когда мы в свои годы можем сказать о своем возрасте, а для женщины сказать о своем возрасте, это значит на 100% быть уверенной, что она э, выглядит намного моложе. Мне 62. И я говорю об этом с, с гордостью. И мне будет 72. И с нашей... С косметикой, с нашей э, еще с капсулами молодость, плюс, это будет намного э, лучше, энергичнее и как круче. Вы знаете, это потрясающая э, компания. Даже не сомневайтесь ни в чем, присоединяйтесь. Большое спасибо нашему руководству. Моим, моим партнерам просто необыкновенным, которые находятся в этом в зале, и из Нижнего Новгорода, и из Иванова, и из Москвы, и из Улану Д большое всем спасибо и вершинам успеха. Аплодисменты, Людмиле. Давайте же впустим в свою жизнь здоровье и благополучие. Здравствуйте, меня зовут Светлана Ваганова. Когда-то мне одна женщина сказала, что тебе принесет счастье птица Феникс. Я думала, что же это такое, где же эта птица счастья? Прошло два года, я говорю, ну ты че, где ты, птица счастья? Ну, нигде я не находила, и вдруг звонок. «Светочка, приди, послушай информацию». «Да какая информация? Я в другой сетевой компании работала. Не надо мне заставлять, не хочу никуда идти». «Приходи, приходи, давай, я не отстану от тебя. Давай, приходи». «Куда? Скажи». «Нет, не буду говорить. Придешь, сама все узнаешь». Ну вот она мне месяц уговаривала. Думаю, ну ладно, неудобно человеку отказывать. Она со мной была в той компании. Я прихожу, включает ролик, а там птица Феникс. Я говорю, ах ты моя хорошая, вот ты где оказывается. И все. Я так зашла даже без всякого. Потом э, своим рассказываю, говорю, девчонки, там птица Феникс. Ё, какая птица Феникс? Там какой-то кардицепс. Что такое? А одна женщина у меня, она первая, кто создал салоны красоты в России. Ей 80 лет было, Валентина Валентукевич. Она говорит, где кардицепс? А ну-ка покажи мне, давайте садитесь в машину, повезли меня. «А то я езжу в Китай омолаживаться, мне надо здесь узнать декордицепс». Приезжает, говорит, «Так, я все беру, мне тут все надо». «Нет, вы не можете, потому что Света еще не партнер». «А ты что не партнер?» Я говорю, «У меня деньги в пути». «Как это?» Я говорю, «Вот так». Она раз-раз мне быстренько говорит, «Давай, что ты хочешь?» Я говорю, «Да вот корректирующее белье». На следующий день у меня был день рождения, 50 лет. Вот Она говорит, «Давайте быстрее, мне тут некогда, бегом». И все. Купили все, значит, партнерами стали, ее сестра, все, а вот, проходит, какой... я-то не думала, что здесь деньги, а мне говорят, Свет, здесь деньги, поди послушай, да ну какие деньги, не могу я это самое, какие тут могут быть деньги, а, нигде-то не получала, вот, а потом раз, и мне просто капнуло 200 евро, ну, когда я уже рассчиталась с долгом потихоньку, я куда тут что, деньги что ли? Мне говорят, да, мы что ж тебе, сколько будем рассказывать? Я говорю, быстро расскажите, что мне надо делать? Они говорят, ну вот здесь получить зарплату, здесь, здесь. Мы набрали корректирующего белья, наверное, помнит Алла, как мы там пачками вот такую пачку набрали, и помчались. Четыре дня ездили, и за эту неделю с этой девушкой с одной, а, значит, я получила 950 евро за неделю, она 850. Я два постельных белья, она одну. И еще плюс ее дочка тоже получила. И вот так вот мы начали раскручивать, и как раз вот эта девушка, которая получила 450 евро, она первая, которая родила кардиципленка. И вот с этой песни всей пошла история с, с этими детьми, которых уже у меня больше где-то 45 человек уже родилось за 10 лет. Поэтому это очень круто, что э, мы смогли через меня, даже как я как проводник, смогли стольким людям помочь родить, кому-то ставили диагноз бесплодие, кто-то не мог забеременеть, все рожают, и все супер. И самое главное, что здесь я э, пришла так кстати, с минус 2,5 миллиона долго же, с других компашек, и вот э, здесь я за два года вернула вот это все, и имею возможность путешествовать, я очень люблю путешествовать, свободолюбивый человек и дочка моя. И мы путешествуем, вот просто, сегодня Юра спрашивает, Света, ты откуда приехала? А я только из Сочи, уже в Ярославле, сейчас в Москву приезжаю, дальше, дальше, дальше еще поеду. Вот. Ну короче говоря, здесь можно путешествовать, по 12 раз в Москву, в, этот, в Америку летать. На Бали, куда там хотите, туда и поедете, если захотите здесь быть. Аплодисменты нашей птицы Феникс и ее кордицеплятор Светлане Вагановой.